день или доброе утро, мы с вами продолжаем цикл лекций, которые посвящены музыкальной ритмике. Что мы с вами уяснили на предыдущем занятии? Уяснили самый важный компонент, что пульсация в музыке, в ритмике, вот такой термин, который мы с вами так вот спонтанно придумали, имеет важнейшее значение для организации контроля времени, для понимания ритмической структуры и вообще для осознания, как мы это играем. Как мы исполняем музыку? Мы с вами выяснили, что музыка существует дольная, где одна четверть, условно один бит, делится на две или на четыре ровных части, временных части, или триольная, когда каждая четверть делится, соответственно, на три. Сегодня мы с вами попробуем на каких-то простых примерах еще раз рассмотреть все существующие модели, все существующие модели, которые присутствуют внутри размера четырех четвертей, самого распространенного размера. В академических, в академических партитурах в академической музыке иногда даже нет каких-то подсказок и отсылов на то, какая пульсация происходит какая пульсация внутри этого произведения существует. Надо очень хорошо понимать жанр, для того чтобы ну, знать, что, например, Моцарт триольную ритмику ну, практически не использовал. Может быть, использовал, но основная музыка у него все-таки была дольная. То есть внутри пульсации, например, сороковой симфонии звучит Четкий бит, который делится на четыре та та та та та та та та та часики. То есть можно, конечно, эту музыку сыграть и в триольной ритмике, это будет немножко другая музыка по ритмике, но у Моцарта это было неприемлемо. У более поздних композиторов, у романтиков, конец 19 века, особенно начало 20 века, когда развитие музыки достигла такого уровня, что музыка стала расширяться и, может быть, еще и композиторы писали на основе своих предыдущих ритмических предпочтений, но музыка гармонически и эстетически образно уже тяготела каким-то другим более современным ритмическим формам. Возникает такой момент, что вроде бы партитура написана в ровном, вдольном в ровной вдольной пульсации, но хочется интуитивно, с учетом нынешней эстетики, которая была развита за несколько там, десятилетий или даже столетий после написания, хочется это произведение сыграть триольно. Например, если в партитуре написаны такие ритмические фигуры, как восьмая с шестнадцатая, которые надо исполнять очень точно, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пам-пам-пам, пам, пам, пам, -пам темпе тан-п-па-та-там-та-там-та-там, вот, то э, хочется эстетически играть это произведение все таки та там та треолино-там-та-там-та-там-та-там, то есть треолино-пам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам -пам -пам. И вот, и так оно и происходит, что видим мы одни ноты, одну ритмику, а играем совсем по-другому, потому что в академической музыке не всегда на это сделан акцент. Что в академической партитуре нам указывает на, на ритмические особенности? Да очень мало. Ну, размер написан, написан темп, аллегра, анданте, мадажу и так далее. И более ничего. И про пульсацию ничего не сказано. Мы можем только понять эту пульсацию, посмотрев на сами ноты, но, исходя из того примера, который я вам сейчас привел, не всегда... Запись нотная соответствует той пульсации, которая напрашивается в этом произведении. В современной музыке с этим гораздо проще. В партитуре всегда указан стиль. всегда указан стиль. Пишут какие-то подсказки, например, две восьмушки равно триоли, где первые две триоли залегованы, и все сразу понимают, что это трехдольная пульсация, что это пульсация свинга, либо пишут название определенного жанра босса, самбо. И тогда музыкант понимает, что раз босса, самбо, значит, это музыка дольная, значит, там часики. Или написано там шафл или фанки шафл. И музыканты понимают, что это музыка триольная. И таким образом включает в себя вот эту вот пульсацию, которая им позволяет играть. Ну вот в тот раз я вам пример, привел самый такой банальный пример разницы между дольной музыкой и трельной. Сегодня я тоже, перед тем, как мы приступим к ознакомлению моделей, еще сейчас приведу несколько примеров. Ну вот возьмем, например, какой-нибудь риктайм. Например, такой, то, что я сейчас вспомнил. Один из ректаймов Скотта Джоплина. Вот это дольная музыка или ровная? Ответь себе на вопрос. Дольная или треугольная? Это музыка дольная. Если эта музыка дольная, то каждый вот эта четверть делится, соответственно, восьмушки. Получается часики. Тату, ту ту тату, ту ту расы, расы, расы, расы, расы, расы, расы, расы, расы, и расы, и расы, расы, расы, расы, расы, расы, расы, расы, расы, И, кстати, риктай музыка, которая создана в начале 20-го или в конце 19 века, и нам сейчас очень сложно ответить на вопрос, какой была эта музыка с точки зрения ритмики. Потому что в нотах написано все очень ровно, в нотах Скотта Джоплина, например. А как это исполнялось, мы не знаем, потому что живой записи ни Скотта Джопплина, ни кого, кто играл этой музыки, нету. Единственное, что у нас сохранилось, это записи музыкальных аппаратов, в которые эта музыка забивалась. Ну, знаете, крутился такой барабан, вот на барабане были какие-то такие металлические отметочки, которые имели свой определенный тон, и барабан был настроен таким образом, что музыка была вся ровная, и поэтому складывается такое впечатление, что риктаймы исполняли именно дольно. А вот теперь представим, что у нас это же произведение звучит в трех трехдольных, в триольном ритме. та ду да ду да ду ду да ду да ду да ду да ду да да Вот я выкинул одну триольку. тат та ту Как вам больше нравится, дольно или триольно? Привожу еще раз два примера. До, дольно, ровно, раз, два, три. Триольно, раз, два, три. И согласитесь что там где появляется триольность появляется какая-то игривость появляется совершенно другой характер и два притопа, три прихлопа как бы превращаются в, во что-то такое более совершенное вот в триольной музыке есть определенная прелесть которая тянет ну, к движению к танцу вот недаром музыка свинговая, триольная музыка она была очень востребована в середине особенно в начале, ну, скажем, в первой трети XX века, потом произошло как бы изменение триольность танцевальной музыки исчезла. Это произошло как раз в тот момент, когда бибоп, то есть сложные джазовые формы, которые основаны на трехдольной ритмике, параллельно с собой приобрели новую такую форму коммерческой музыки ритмен-блюза. Триольность исчезла, бит стал ровным, появился рок-н-ролл, появился твист, дальше определенное развитие, танцевальная музыка перешла в, э, в, в диско, например, и диск это однозначно дольная музыка, ну и нынешнюю танцевальную музыку мы с вами знаем. То есть это сплошной бит, и причем настолько примитивный бит, что современный неискушенный слушатель не то что не может пульсацию музыки почувствовать, а уже даже перестает слышать долю сильную. Иногда даже перестает слышать долю сильную, когда звучит бит, который ее указывает. Ведь в диско каждая из четвертей выделена бочкой. Вот это такой вот, на самом деле, грустный момент, потому что упрощение ритмической основы упрощает и музыкальную эстетику. Если в середине XX века трехдольная музыкальная эстетика джаза была приемлема эстетически для многих людей, то сейчас уже, к сожалению, нет. А если мы не можем эстетически принять, скажем, джазовую музыку в середине XX века, то как же нам тогда воспринять какие-то академические формы в высших ее проявлениях или, или современную музыку, которая впитывает в себя все богатство мировой культуры? Музыкант должен об этом знать и очень трепетно к нему относиться, потому что музыкант, его работа, она в первую очередь связана с развитием эстетики у слушателей, которые приходят на его концерты. Или должны приходить на его концерты. То есть меняйте себя и вы измените мир. А теперь мы, значит, переходим к тем моделям, которые существуют. Вот э, все эти ритмические модели должны быть у вас представлены не в виде списка жанров, не в виде списка каких-то стилей, а в виде просто конкретной структуры. Итак, у нас есть такт на 4 четверти, эти 4 четверти делятся. Делятся на 2, на 3, на 4 или на большее. Ну, самая простая форма — это восьмидольный бит. То есть 4 доли делятся, каждый делится на восьмушки, получается 8 восьмушек, и мы в современной музыке называем эту музыка на 8 бит. То есть все понятно, в такте 8 долей. Вся фраза строится только исключительно на основе этих восьми нот. Они могут в разных местах появляться в зависимости от первой, вторая, третьей, четвертой, или пропускаться, но любая из нот музыкальной мелодии попадает в одни из этих восемь нот. Где приемлема эта музыка? Эта музыка приемлема в рок-музыке, рок-музыка это восьмидольная, либо латиноамериканская музыка, самбо, боссы и другие, другие стили. Да? Та-ту, тут, тут, -та тут, тут, тут. Ну давайте поиграем боссу, например. Сейчас я вам включу метроном опять, чтобы нам было понятно. Темп по медленности 110. Раз, два, три, четыре. Пульсация, соответственно, такая. Раз, два, три, четыре. Значит, построение мелодической линии должно находиться внутри восьмых шаг. То есть логика понятна, да? Ну или в рок-музыке то же самое. Не буду приводить пример, все понятно. Другая более сложная модель дольной музыки это когда четверть делится на 4 доли, то есть на 16. Мы это называем музыкой 16 бит. Обычно эта музыка исполняется в более медленном темпе. Например, вот таком, 90 И пульсация та тут тут ту тату ту тут та тут тут тату -ту -та -ту -та, То есть каждая четверть делится на 4 та тут тут то ту ту ту та тут ту тут та тут та тут то есть эта музыка вот эта ритмика в основном приемлема в музыке фанк или в музыке там soul четыре этих дольки. Я могу какие-то пропускать. Нет, Но все равно, пульсация 4 нотки. это уже не рок-музыка и это уже не латиноамериканская музыка ну вот с дольной музыкой все просто теперь триольная музыка триольная музыка это ну во-первых непосредственно свинг свинг то есть основа джаза когда вот звучит вот такой бит 2 три, 4 пульсация идет триольная. Та-ту-ту, тату-ту, тату-ту, тату-ту, та та-ту-ту, тату-ту-тату. Живут рядом два стиля свинг и шафл. И в свинге, и в музыке шафл тетриольная ритмика. Отличие заключается лишь в том, что в музыке шафл. Каждая из трех долей триоли имеет свое принципиальное значение. Вот, вот это, скорее, то, что я сейчас сыграю, это шафл. Нет, виноват. Да. То есть, каждую, каждую долю я использую из триоли. Та-ту-ту-та-ту-ту и особенно первую вторую. Раз два, раз два, раз два, раз два. Да. Вот в свинге вторая доля в трюоле не исполняется или практически не исполняется, исполняется третья доля. И в этом есть смысл качания свинга. Раз два три, раз два три, раз два три, раз два три, раз два три, раз два. Свинг воспринимает две восьмушки как Две ноты из треоли залегованы и третью отдельно. Раз, два, три, раз. Разо, три, разо, три, разо, три, разо, три. То есть вся фразировка либо раз и раз и раз и раз и раз. Либо трелька. музыки вот неуместно то есть исполнение первой и второй триоли не совсем логично потому что это для, это для шафл некрасиво причем причем хорошие музыканты знают что для того чтобы правильно сыграть свинг нужно сделать две вещи, это сейчас не имеет отношения к музыке, это все-таки штрихи и особенности. Ну, во-первых, надо делать акцент на слабую долю, не на сильную, а на слабую. И учитывая то, что мы всегда торопимся, осознанно, умышленно слабую долю отодвигать назад, нарочит отодвигать назад. Нам кажется, что мы играем медленнее на самом деле мы остаемся в темпе то есть это отдельная такая методика этому учатся на это тратит время для того чтобы играть это все ровно давайте сейчас я еще поиграю свинку трехдольную музыку раз два три четыре Сейчас у меня не возникло никаких сложностей с тем, чтобы остаться в темпе, потому что, ну, во-первых, темп быстрый, а во-вторых, я эту пульсацию чувствую, я думаю о том, что надо затягивать, и поэтому мы дружим с этим метрономом. На каждом уроке буду говорить, что с метрономом нужно дружить, но хотя бы из тех соображений, что рано или поздно вам предстоит играть в ансамбль, в коллективе с другими музыкантами, и время-то у вас должно быть одно, и если вы не заточите свои способности, свои ощущения времени на работе с метрономом, это ваш первый партнер, то в ансамбле то у вас все равно возникнут такие проблемы. Рано или поздно. Поэтому учитесь играть своим первым партнером, пусть этот первый партнер будет метроном. Итак, а мы продолжаем. Свинг, uh, шаффл, то есть четырехдольная музыка, uh, треольные основа. Uh, что еще есть? Uh, в рок-музыке есть... Тоже трехдольная музыка, которую рок-музыканты называют просто 12 восьмых. 12 восьмых. Это обычно используется в, в блюз-роке, в основном в каких-то жанрах. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Так же, как в, в музыке шафл, только четверти нарочито замедленно, то есть темп медленней. И каждая триолька, а мы уже их считаем не триольками, а 12 восьмыми, то есть каждый из 12 нот базовых единиц времени она присутствует ну, сейчас это это очень быстрый темп для этой музыки вот такая рок баллад на 12 восьмых история выдержится а если я уменьшу темп сделаю еще медленнее то невыносимо тяжело будут эти треули выдерживать смотрите раз два три раз два три раз два три Мне кажется все просто В первом занятии я вам говорил, что большая проблема играть в медленном темпе. И сейчас повторяюсь, учитесь играть в медленном темпе. Все играйте в медленном темпе не для того, чтобы освоить технику, разобраться с аппликатурами, а для того, чтобы настроить время. Итак, это а, рок-баллада на 12 восьмых. Ну и последнее. Последнее, когда а, мы четверть мы четверть разделили на 3 в разных вариациях, мы разделили четверть на 4, мы получили фанковую музыку, то есть 16 бит. И остается нам разделить четверть только на 6, то есть когда в одной четверти присутствует не 4 деления, как в фанке, а 6. Получается такой стиль фанки шафл, то есть там очень мелкая ритмика, такая музыка. Исполняется тоже в медленных темпах до 100. Сейчас я вам приведу примеры, где я одну известную пьесу сыграю вам в разном темпе. И, и закончу как раз примером, когда она будет исполнена в стиле фанки-шафл. Фанки-шафл. Вот возьмем Let It Be. Помните знаменитый «Hit Beatles»? В оригинале она написана 8 бит. Тату тату Раз и разы, разы, разы, разы, та та, та та Все понятно. 8 бит. Вот. Сыграем тоже 8 бит, но в боссанове. Раз, два, три, четыре. т включим, чтобы было понятно. Вот такой. Раз, два, три, четыре. Пушаться. та тут, тут, тут, тут, тут, тут, та тут, ту тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, та тут, Теперь фанк, то есть в каждой четверти 16. Темп медленный. Та тупа та тупа Еще медленнее. Раз та та та та та та та та не совсем верно, это тоже 8 бит, я просто сделал быстрый темп. А вот сейчас я сделаю точно шаффл, не шаффл, а фанк. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот они, вот они, 16 -е. Сегодня И 4 плюсация та ту ту та тату тату тату тату тату тату та тату тату тату тату тату тату тату тату тату та Ну теперь давайте попробуем сыграть фанки шафу. Еще медленно тем. Три, четыре. Интересно, на какой стиль я сейчас пришел? На регги. То есть регги музыка вроде она простая, но она сложная, потому что внутри шестидольная, трехдольная шестидольная пульсация. Вот такие новости. На регги сложная музыка. Что осталось последнее? Осталось, э, у нас есть 8 бит, у нас есть 16 бит, у нас есть 24 бит. Фанки шафа 24, 4. Ну и осталось только взять, например, 12 восьмых, то есть тоже 4 бит, но каждая из, этих, э, из одной четверти делится не на 3, а каждая триолька еще делится на 3. То есть получается, что у нас на одну четверть выпадает целых 9, целых, э, 9 ноток, 9 на 4, то есть пульсация получается 36. Ну, например, 12 восьмых. та ту ту та ту -та ту та ту -та ту та ту а теперь таро-ту-таро-ту-таро-ту-таро-ту-таро-ту-таро-ту-таро-ту-таро-ту, поняли? Еще раз. Медленный темп 12 восьмых, триольная ритмика. Та-ту-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту. Теперь каждый из этих триолек делится на три. та ту ту та ту ту ту та ту ту та ту ту та ту ту та ту та ту то ту ту та ту та ту То есть получается в такте у нас... 4 основных доли, каждая доля разбита на 3, каждая разбита на 3, то есть на одну четверть приходится 9 нот. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9, в результате получается 36. Вот это, наверное, самая, самая мелкая, самая богатая ритмика. Этому даже название не придумано, но вы о ней тоже должны знать. То есть когда вы исполняете музыку на 12 восьмых, имейте в виду эту мелкую пульсацию и живите в ней, она вам поможет существовать. Ну давайте попробую сейчас что-нибудь исполнить. Значит. Вот эти вот рулады, они совершенно осознанно, это как раз вот эти вот 36 нот, которые внутри так-то укладываются. И это тоже музыка триольная. Итак, дорогие друзья, спасибо. Мы в следующий раз продолжим эту тему, тему ритмики. Но сегодня вы увидели основные модели. Модель 8 бит, 16 бит, 24 бит и даже 36 бит в триольной и вдольной метрике. Спасибо. До следующего занятия.